Маринки, вот сниму и покажу Вот она Улица Советская В июне месяце Да? Вот А это Щерца Улица Вот какая тоже Красивая. 21 век на дворе. А мы как в 17 да, веке на коньках, только на железных. Вот моя деревня, вот мой дом.